Всем привет из Дубая, господа, с вами Макс Репев, и вы даже не представляете, как я по нему скучал. И вообще, в последнее время, после нашего объединения и компании, то мне особого смысла нахождения здесь нет, потому что его курирует Искандер. Но я все-таки нашел для себя несколько поводов оказаться здесь. Первое. Я всегда мечтал встретить Новый год в Дубае, посмотреть, как из Бурж-Халифа вот это вот э, в целю оттуда стреляют. И мне действительно кажется, что это уникальное зрелище, но хотя бы один раз стоит посмотреть. Второй повод, не менее важный. У меня освободилась небольшая сумма денег, и я планирую прикупить себе здесь квартиру для сдачи и для себя. Но на самом деле посмотрим, буду ли я ее вообще ее сдавать или нет, потому что в Сочи вот я тоже купил себе несколько квартир для сдачи, но ни одну из них не сдаю. То есть я как хомяк набираю, и вот они у меня есть, и все. То есть Здесь именно такой же концепт То есть да под пассив, но скорее всего Я просто буду прилетать сюда, жить сам И Сочи я никуда не уезжаю То есть Сочи это One Love И вообще никуда не собираюсь оттуда Но иногда хочется сменить обстановку И Дубай, мне кажется, для этого очень сильно подходит На шопинг и так далее И следующий момент Я просто взял специально себе пересадку через Дубай Чтобы лететь на Бали То есть буду я здесь находиться Чуть больше, наверное, чем 10 дней Я, честно, даже не помню, насколько И сегодня вообще видос будет не про недвижку Мы сегодня просто с вами проникнемся в вайбом Дубая Посмотрим, что изменилось Посмотрим, как он вообще зимой Очень комфортно сейчас на улице 20, по-моему, 5 градусов Я в шортиках Вообще, это наша корпоративная квартира Но я, к сожалению, не могу вам ее показать Потому что там немножко не непримиранно Но и, тем не менее, зачем вам это надо? Вид могу зато показать а, Вообще, она находится у нас в GLT GLT это очень крутой, на мой взгляд, район Он отличается от Дубая, Марины, что отсюда спокойно можно выехать без пробок и если ты именно живешь здесь это комфортный район. Во-первых, есть вот такая вода, она, конечно, искусственная, но, тем не менее, она охлаждает. До дубай марина легко добраться пешком, то есть вот он переход через станцию метро, вот туда переходишь, там уже Дубай-Марина, но при этом здесь нет вот этого столпотворения людей. Но это отдельная вообще тема. И сегодня мы еще с вами, возможно, попадем на дрифт тренировки, потому что за последнее время огромное количество моих гоночных товарищей переехало в Дубай. Ну, кто-то на бегами, кто-то уже окончательно. И сегодня у них тренировка. На таких не очень мощных машинках в Абуда это все будет происходить так что съездим может быть даже дадут порулить посмотрим ну короче я рад что здесь оказался полгода меня здесь не было и я прям рвался рвался рвался и вот теперь моя душа здесь цветет и мечет но вообще если вы первый раз смотрите видео про дубай и вообще не знаете на какой канал вы попали то стандартные места общего пользования выглядят вот так 6 лифтов есть бассейн есть фитнес но я вам не буду сейчас это показывать потому что мы идем за тачкой я вам сейчас расскажу еще, кстати, проблему по поводу тачки. Хочу в Сочи вот такую себе тачку притащить. Пикапчик. На него можно мотоциклы ставить, прицеп за ним возить. И так, в принципе, он солидно смотрится, так хорошо, красиво. Вот такой. Как бы большой, конечно, для Сочи, но тем не менее, мне кажется, что он мне прям подойдет. Вот. А я, значит, иду сейчас искать нашу корпоративную тачку. И я сейчас расскажу почему у нас еще здесь нет собственной машины и в чем минус? Я ее нашел. Что за пушка ствол, а? В общем, я на самом деле давно хочу купить в компанию какую-нибудь хорошую машину. Но проблема в том, что ее может купить только человек, у которого есть местные права. Они есть только у Искандера. И если он покупает ее, то мы на нее ездить не можем. Такая вот история. Поэтому... Ездим на арендной. Вот на такой. А на долгу я не знаю, сколько она стоит. По-моему, тысяч пятьдесят, может быть, рублей. Но как бы передвигаться можно. Как бы едет, как говорится, да и ладно. Вот так что знакомьтесь вишенка. Ну и так, чтобы вы знали, если вы покупаете недвижимость в Дубае, то парковочное место идет сразу, автоматически. Его не нужно покупать. То есть именно поэтому вы подъезжаете к домам, и там не стоит огромное количество машин, потому что они все внизу. Как вот собственно, наша вишенка сейчас стоит. Ладно, поехали. Поехали в Мол сейчас ездим. Там нужно пару вещей купить и там, порошки всякие и так далее. И потом двинем куда-нибудь дальше. Чтобы вы знали, в Дубае нельзя разговаривать по телефону и держать телефон в руках. А я сейчас держу камеру. Но вот мне интересно, является ли камера телефоном или нет. И я, честно, не понимаю, пока еще как можно ездить в Дубай без навигатора. Потому что один раз я как-то поставил себе челлендж доехать с центра города, именно с даунтауна, до Крик-Харбора. Три раза я уехал не туда. И то же самое. И логично вот сейчас, например, мне ехать направо, потому что мне в Дубай Марина Молл, А навигатор мне показывает, что нужно ехать налево. Поэтому следую вот за ним и лучше всего кстати все таки работает здесь google можно конечно поверху их запустить два в 2 кисе хорошо показывает скорость и движение по полосам но по гуглу я ни разу не уезжал не туда а по 2 гису и по яндексу как бы милое дело куда-нибудь свернуть не в ту степь поэтому приезжайте сюда и его. вот с этой точки конечно очень хорошо видно дубай марину джелти и мы сейчас с вами едем туда, в Дубай Мариномол, хотя живой напротив него, но нужно было попетлять, чтобы туда добраться. Ну и здесь, конечно, огромное количество вот этих вот развязок. Направо, налево, на Blue Waters можно как-то здесь уехать. Но, честно говоря, я не умею ездить по без навигатора. Значит, справа GLT, слева Марина. Вот этот райончик мне нравится больше, чем этот. Но когда первый раз приезжаешь, то Марина, конечно, поражает. А потом, когда ты уже здесь потусуешься, то ты смотришь вот на эту историю, потому что здесь как бы дешевле и комфортнее при этом. Но все рядом, и нет лишнего движника. Поэтому в первую очередь, конечно, хочется купить что-нибудь на GLT. И на самом деле все ребята, кто у нас здесь прям давненько живут, говорят, что GLT, очень неплохой спальный райончик, то есть вот он напротив. А это мы уже с вами на Марине находимся. И на Марине большой косяк в том, что очень длинные светофоры, и это собирает пробки. Поэтому Марина, она, конечно, красивая, прогулочная и туристическая. Но если говорить именно про жизнь, то вот та сторона лучше, чем вот эта. То есть вот на этом светофоре мы сейчас смело можем постоять минуты так две. Примерно. Может быть полторы. Они очень длинные, и стоишь ты в них прям долго. Ну и вот такие корабли, конечно, здесь не редкость встретить. Он прям здоровый. А, я даже не знаю, но это, по сути же, семерка BMW. На базе нее он построен. Там вот человек сидит, значит, он супер длинный. Вот. Но, конечно, их здесь никем никого не удивишь. И, чувак, давай быстрее, мне же тоже налево надо поворачивать. Ты и летелишься. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. И мы с вами подъехали к Дубай Марина Мол, и сейчас будем с вами подниматься на паркинг. Вообще, конечно, русских видно издалека, просто по выражению лиц. Вот. Немножко неправильно спроектировано здесь вот, например, мне нужно сейчас проехать вот в ту часть на паркинг, но я должен стоять всю вот эту очередь, там таксисты кого-то выгружают, просто народ кого-то выгружает, еще что-то происходит, и только потом я окажусь вон там на паркинге, но я почему-то не могу туда заехать сразу. Если вы, конечно, ну, знаете, как это сделать Напишите в комментах Я буду вам очень благодарен Потому что здесь, конечно, мы не в последний раз находимся Но вот э, проектирование с вопросами Вот про эту проблему я говорил То есть вход в Марину Мол здесь Здесь стоит таксист Перед ним никого Это, кстати, тоже такси И чувак приехал кого-то выгрузить вот. И, соответственно, вот там вот пробка эта встала И для того, чтобы нам туда проехать Нужно это было стоять какая-то rs7 новая, красиво выглядит ну и здесь вот это валит паркинг пожалуйста и мы с вами подъехали на парковку сейчас значит у нас будет головокружительный аттракциончик заезжаем и значит на все время наверх наверх наверх а люди у кого проблемы с вестибуляркой здесь конечно ну, мне кажется, вас даже сейчас немножко подукачает на видосе. Потому что мы будем вот так подниматься несколько петель. То есть ты просто едешь в одну сторону. И самое главное, если, вот, например, у тебя здесь длинная тачка не засадить ее об бордюр. Вот такого размера мол, он небольшой. Ребята поставили здесь красивейшую елку, вот такую большую. И значит, мол, именно такого местечкового формата. То есть здесь ничего такого особенного нет. Но все, что нужно, здесь представлено. Бос, перкардин. Да, короче, все что хоть. И самый главный продуктовый магазин тоже есть. С готовыми, кстати, там продукты. Здесь, конечно, новогодняя, прям полурусская суета. Если вы повглядываетесь в лица, то вы увидите, какое количество здесь славян. Ну, вообще, вот именно формат мола, вот как он и должен быть. Во-первых, ты в нем не задолбываешься ходить. То есть ты просто идешь, и то, что тебе нужно покупаешь, не захаживая там в лишние магазины, типа как в Дубае молит. Ты, например, идешь, у тебя там.. Огромное количество магазинов И ты просто думаешь, нахер я сюда пошел? А здесь вот у тебя Как бы выбор ограничен Ты их все прошел, купил-купил, не купил-не купил Я зашел в White Rose Это что-то типа нашего табриста Ну, в наверное, азбука вкуса Только куда бы больше размером а Здесь у ребят есть готовые боулы Так, чтобы не тратить время сейчас на ресторан и не ждать Возьму вот себе Цезарь И что-нибудь еще Но вообще, конечно, в магазинах есть абсолютно все на любой вкус заморозка не заморозка я вот тут вот, вот порошка набрал малину взял клубника есть еще все что хочешь рыба мясо порошки Правильное, кстати, питание даже есть джентльменский набор в виде сока протеинного батончика яиц порошка и салфеток набран и мы с вами двигаем назад на паркинг и сейчас мы поменяем нашу вишенку на кое-что полиганье. В общем, я договорился, чтобы нам сейчас дали побольше тачку, поновее, получше, чем Соната, по-представительски. И, значит, до туда ехать нам 29 минут. Опять же, по всем развязкам, по всему-всему-всему. Заодно хоть Дубай вам покажу. приехали к Игорю, у Игоря мы в принципе всегда снимаем машины что я когда один приезжаю, что Искандер снимает это все на месяц и значит они любезно поменяли на машину, то есть вот с этой сонаты на пойдемте сейчас покажу на что, это конечно не Rolls-Royce, но тем не менее это представительская хорошая Kia K7 вот она стоит и вот теперь клиенты когда будут приезжать вот на таких вот черных но без пакетов естественно сиденья все здесь будет замечательно, будут ездить, вот как бы вот так все, красиво, эстетично и представительски. Вот. Ссылки на Игоря я оставлю внизу, ну точнее его телефон, а у него на самом деле там порядка 200-250 машин, но к сожалению не всегда все есть в доступе. Поэтому вы звоните, уже договаривайтесь, он сдает их как по месячно, так и посуточно. Поэтому welcome. Ссылки на контакты внизу. Но здесь на парковке стоят легенды вообще. В таком прям запущенном состоянии. Как вообще можно с такими тачками так обращаться? То есть это окно вообще открыто. Этот резина аж смотрите как. Просто порвалась стоя. Да... Жаль, конечно. Жаль. Хороший автомобиль был когда-то. Ну что, господа, поехали. Нам в абу -Даби теперь. Что за стиль. Как хорошо, что в этой машине есть Android Auto. Можно подключиться без всяких проблем и ехать. И мы с вами сейчас направляемся в Абудаби. ехать нам час 17. И едем мы на трек Формулы 1. Там ребят, будут тренироваться. Просто посмотрим, как это все будет выглядеть. И заодно расскажу вам, в чем разница в движении Дубая и Абу-Даби. Много кто не знает. Ну и помните малину, которую я купил? Так вот, я ее себе в дальнюю дорожку распаковал здесь. Сижу, ем. И она прям очень сладкая. Я не знаю, на самом деле, где они ее берут. Но вообще в Дубае же ничего не растет. И вообще в Эмиратах ничего не растет. Здесь же пустыня. И все к ним привозят откуда-то из-за бугра, и при этом это стоит все недорого, и очень крутое и качественное. Короче, малина прям пушка. Вот. Я думаю, что на час 13 мне ее точно не хватит. На закат смотрите. Короче, я прям вообще очень люблю это место. Не знаю, ну наверное, жить бы я бы здесь прям конкретно, может быть, и смог бы, но именно приезжать сюда там раз в 2-3 месяца пушка очень крутое место Сорян, братья и сестры Но немножко стемнело И мы с вами двигаемся в Абу-Даби И в Абу-Даби вот такая широкая дорога а На самом деле по пути будет очень прикольное кафе Называется оно Last Exit Последний выход Оно тематическое в стиле Mad Max а сделанное я думаю, что так, заедем, ничего там заказывать не будем, правда, но тем не менее. И огромное отличие Дубая от Абудаби, на котором очень часто подлавливаются туристы, в том, что в Дубае ограничение скорости идет, например, 100 километров и на 20 можно превысить. Так вот, в Абу-Даби вам сделали сразу 120 и превышать вообще нельзя. Сразу штраф, если будет 121 километр. То есть так это работает. Поэтому... Как только вы пересекаете границу Эмиратов, как только вы увидели, что, например, знак максимальный теперь не 100, а 120, даже не вздумайте превысить. Ребят, вот такая вывеска. Last Exit называется. И я сейчас хочу вам просто показать. Это реально очень красивое место. Очень красивое место, где прям очень тематически все сделано. Сейчас вы все увидите. Прямо буквально минуточку подождите, господа. Сейчас вы кайфанете все вместе. Просто они настолько это все стилизовали. Вы сейчас прямо. Ах... Если вы не были здесь, хотя многие на самом деле так были, то вы кайфанете. Смотрите. Это был лежачий. Здесь, значит, все сделано в стиле Mad Max. Вот эти вот пустынные тачки, переделанные. Ну, давайте вот прокатимся. Ну, вот типа здесь. Так. Вот смотрите вот такая тачка ржавая со спутниковой тарелкой здесь а, с какими-то тут копиями с чем-то еще и это все кафе то есть вы просто подъезжаете сюда заказываете выходите где-нибудь здесь паркуете тачку здесь кстати еще fast charge для тесла есть а, чувак вот мне дорогу перегородил зачем-то да, интересно. И там дальше еще большая зона с перевернутым автобусом. Внутри, ну, просто как будто, ну, такая небольшая площадь, где можно там детишкам поиграть, еще что-нибудь. Но здесь вкусные бургеры. Вкусные бургеры по-моему, в Big Smoke бургер мы как-то ели. Прикольная была тема. Также здесь есть все мировые сети. Вот, например, Starbucks, пожалуйста. Вот он здесь находится. Короче, Сюда, конечно, надо было днем приезжать, но вы можете сюда заехать, кайфануть, вам понравится. Просто даже пофоткаться хотя бы заехать, не обязательно что-то есть. Короче, ограничение 140 километров, и вот так эта дорога выглядит. То есть вот ты едешь 130, сзади чувак едет 135, чуть чуть тебя обгоняет, и вот так вот всю дорогу вы едете до Абу-Даби. Ехать, ну, примерно час, наверное, до Абу-Даби, не больше, и это жутко скучно. Особенно, когда назад едешь, ты начинаешь прям залипать. Как бы вот такая тема. В общем, мы приехали с вами на вот такую площадку. Ребята, здесь уже месяц. Это, конечно, не российский уровень совсем. И здесь тот самый дальневосточный флай. Э, легенда Дмитрий Семенюк, основатель российской дрифт-серии. Значит, ребят приехал тренировать. Ну, да. Одна тренировка только произошла, и сегодня ты улетаешь назад. Да, да? А вот она, сегодняшняя тренировка. Да. Нет, ну мы под машинами успели поработать. На две гонки съездить успели, за. Да. В принципе, в целом нормально. Ты же вообще первый раз. Да. Расскажи, как тебе здесь. Слушай, ну мне было поначалу очень скучно, когда не было движухи. Но когда началась движуха, вот, стало интересно, аж ну, уезжать не хочется. Ездил в Ломан, в Амане вообще понравилось. Ну, именно на гонках. Я не любитель, но вот дыхание. Я-то ходить, что-то смотреть. Я любитель. Если отдыхать, то легко прыжок. Пьешь коктейль и вот, загораешь. Либо вот движуха должна. Здесь движуха удалась. Сам погонял. Донышку хорошую съездил, желание появилось вернуться, и ну, будем чуть, чуть думать, как поднимать арабский труд. Ну, да, ребята, конечно, ездят с вопросами. Да, вопрос. И по технике вопросы, и по пилотированию тоже но есть куда расти, короче. Но есть тут и нормальные ребят на самом деле, вот, Но, по там про чемпионат был. Там, кстати, было очень неплохо, там были хорошие э, участники, то есть умеют ездить. Но не все конкретно понимают, но, знаешь, не лош... есть, короче. Не лошары, да, то есть и машины хорошие, а у них там, видишь, у них все любят, они со спецэффектами. Драк-побах побах, это вот все, и быть. про старты, отстрелы, там. В8. как говоря. стоит как раз. Да, это когда-то 30 кая там, 36-я, знаю не шарю этих bv но вот она что-то пердит, но она не едет никуда. А там хоть едут, здесь что-то, смотри даже ездят. Ну, то есть нормальные машины. И все, самое интересное, что у них все этапы проходят, ну, в ночное время. Не жарко. То есть не жарко, и вот, ну, это красиво смотрится, офигенно. Да, согласен. Офигенно. Фонарики, спецэффекты, трак просто да. по кайфу, ну, прямо атмосфера дрифта вот максимальный и нет вот этой вот нашей все-таки суперспективной составляющей ну то есть тут такой по кайфу ну и все таки добрый но это видимо пока потому что становление уже тоже так совершенно а потом когда вот эта конкурентная борьба началась она уже было не слышно, конечно, то, что я сейчас сказал, потому что чувак достаточно громко едет, но это... 370Z, 350Z здесь очень популярно. Здесь вообще самый популярный, заметил? Слушай, ну... Патрули вот эти вот все... Ну, это да, патрули у них, это, конечно, в горку захерачить по песку, по барханам. Что-то у него все... высыпалось. Все, только что что то а это вот, господа, новоиспеченный чемпион RDS GP, да, Аркадий Вихарий Петрович. Я угочу ответ заказываю. Как чемпион вообще быть в новом опла? А? Как быть а в даже новом как опла? в старом те же самые яйца. И что, даже ничего не изменилось в голове. Вот ты наконец-то стал чемпионом. А что это? Ну как? Новый уровень самоутверждение ну вот это наверное дает и больше ничего больше не дальше работать надо если бы я знаешь вышел на хаях а дальше работать то тоже надо а сейчас же этот пунктик он же еще фонить будет поэтому своя, ну, своя атмосфера прикольно как... красивый это все понятно как дубай ты что же тоже первый раз здесь первый раз и ну, что сити большое-большое как... сити ухоженная очень ухоженная. да ну ухоженные две дороги а дальше там конечно там предел. пустыня и бабки, бабки, бабки, бабки, Молодарь, бабки везде кругом. Ну разное. Ну то есть я разное его видел. Видела без бабок, видела магазины дешевые, видела рестораны, которые я себе не могу позволить, знаешь, такое, условно. Поэтому разное. Но прикольно, что чисто и культурно. Как ты себе не можешь позволить? Не могу. Это шпионы горят, зарабатывают. 10 лет. Ну, возможно. Какие-то. Вообще, ребята, конечно, жалуются, что тайминг здесь прям сильно страдает. Потому что договорились на 8, а время уже почти 9. И одна только машина катается по треку И остальные подвозят, подвозят, подвозят То есть они как-то здесь больше к ночному времени привязаны Ну как бы тачки такие Это просто любительские машины То есть не нужно на них смотреть как на профессиональные Именно вот как в GP, например, у нас там Здесь это просто вот тачка для того, чтобы покататься Ребята, вот шину, значит, закинули туда Я, кстати, один раз вез вот так вот шину У меня потом на лобовое просто в щепке разлетелось На кочке где-то попрыгло, как дало туда ну как бы Nissan здесь конечно много. Баку там стоит. Вот. И очень много именно V8 у них моторов. Вот Nissan Silvia. Еще и на правом руле даже уго. Да, на правом. все такое вот раздвоенной штукой. Да, прикольное решение. Ну и как бы много разных машин здесь вообще есть. Да. Мы сейчас будем ожидать мясной проезд, да, получается, себе... Долларов, Я сказал, миллион, да? миллион, миллион, да. да, да, да, по дешевке прям взял чисто карчелыков. Но таких больше не делают, и таких больше нет на рынке. Да, да, конечно, за пять тысяч долларов игрушка веселая, да. То есть это типа триста тысяч рублей, триста пятьдесят может быть. И можно вот так вот раздавать. Затка чуть-чуть пыхнула, маленечко. Сразу приехали, с самодушительно. Сейчас, знаешь, какая-то простая тема начинается с антилагами со всей темой. Стреляет, да как? Короче, любят они реально эту тему. вот ну, эту вот машину прокатиться, но я в нее не влез. Нет, как я говорится, херово быть высоким а? Вроде... это конечно лютая дичь она еще и жутко воняет и он вот там внутри Смотрите, что за стиль здесь, а? Вот этот вот перламутровый какой-то компрессор. Все на стиле, так. Золотые вот эти вот трубки. Дорого-богато. И главное, что громко. А, ну и вы помните, да, что тренировки начинались в 8. Время пол-одиннадцатого, а только привезли еще одну машину. Это к вопросу о тайминге. Но прицепы, конечно, выглядят очень круто у них. Вообще, конечно, тема с дрифтом заразительная, когда ребята нарезают пятачки, то иногда кто-то подряжается на вот такой вот технике, и я думаю, что сейчас у нас тут будет немножко пернауза. задержались надолго и сейчас пойдут парни значит царь играться поедет с семенюком То есть дальневосточная школа и вот красноярская значит семенюк поедет вот на этом ведре куда иди в лес царь поедет на зетке посмотрим сейчас семенюк на зетке царь на скай Уфу сильнее. Красноярская или Дальневосточная? Ну близко ею. хорошо. Прикол в том, короче, что Димону сегодня нужно улетать во Владивосток, то есть он сейчас там, ну, мы уже чуть-чуть опаздываем в аэропорт, так что он сейчас прям с корабля на Все, давайте брать. В общем, ребят, если хотите подрептить, то я могу вам дать контакты, ребят. Можно в аренду там взять тачки, на какое-нибудь соревнование прокатиться там и так далее, то есть все прикольно будет. Так что я думаю, что ребята будут частенько вообще сюда прилетать. Возможно, Аркадий Петрович тоже прилетит когда-нибудь поучаствовать в месячковом соревновании. Ребята прям очень добродушные. и говорят, приезжайте в следующий раз, дадут, короче, Формулу 3, Каттерхэм, Радикал, все что угодно дадут. Приезжайте, говорит, кайфуйте, когда в следующий раз вернетесь. Все, господа, мы добрались с вами до аэропорта. Диму мы сейчас отправляем во Владивосток. Как только багажник открыт на ней. Пусть как-то открывал. Блин. Ну да, с ключа так. Все, Дима у нас едет во Владивосток. Пожелаем ему удачи, успеть на самолет. Мы катались знатно, как видим. Все, Все Макс, спасибо. Всем удачи. Все, давай, Дима, хорошо долететь тебе. Ну и на этой нотке я тоже, господа, с вами попрощаюсь. Вы сегодня увидели весь вот этот эмиратский вайб, посмотрели немножко Дубая, Абудаби, гонок, мнений. Надеюсь, вам понравилось. Вам всем удачи, хорошего настроения. Помните, что мы здесь занимаемся недвижимостью и всегда готовы предложить вам лучшие варианты, которые здесь представлены. Ссылки указаны внизу. Вам всех благ, хорошего настроения, удачи и пока.